Дорогие друзья, здравствуйте! Меня зовут Пугачева Наталья. Я психолог, преподаватель астрологии. И в этих небольших видео я вам даю экспресс прогноз для каждого элемента личности на 2020 год. И конкретно в этом видео мы поговорим про людей, которые родились под знаком воды. Янской воды или инской воды. Вообще год для вас интересный, то есть для вас сама крыса является либо грабителем богатства, либо другом. В любом случае это социум, да, это все равно это условное разделение. Я уже в предыдущем видео, когда про металл рассказывала и очень подробно рассказала, почему для... Например, для инского металла очень важно иметь грабителя богатства, чтобы взять свои деньги. То есть, вообще всем почти инским элементам грабители богатства больше пользы приносят. А инским, ну нет, инским, они, конечно, инских, они пытаются грабить. Но здесь очень хорошая ситуация для людей воды. Они друг для друга очень полезны. То есть для вас полезны хоть друзья, хоть грабители богатства. Почему? Потому что вода пополняет свои силы от другой воды. Инск, инский элемент воды обозначает у нас дождь, туман, а янский обозначает моря или океаны, ну или большие реки. Река становится, естественно, полноводной, когда, когда проходит сезон дождей, то есть она становится сильнее, а все эти тучки... Все эти дожди, откуда берутся, они воду выкачивают, да, то есть они воду выкачивают из морей и океанов, ну, в смысле, из большой воды, пополняют свои запасы. Итак, круговорот воды в природе. Чем больше воды, тем лучше в воде живется поэтому друзья и грабители богатства понятно что все здесь не так просто всегда нужно смотреть карту но э, неважно кто к вам приходит это говорит о том что у вас будет социум, у вас будут какие-то новые люди в вашем окружении э, это касается крысы но давайте поговорим про металл потому что в этих видео мы больше э, все-таки смотрим на металл э, который приносит нам Точно также какую-то стихию определенную и эту стихию мы с вами в общем-то должны э, тоже будем как-то применить в жизни э, здесь я бы хотела сейчас ваше внимание обратить на то что э, вот сейчас внимательно или прослушайте потом два раза этот момент Дело все в том, что сам по себе ресурс у нас обозначает либо наше здоровье в зависимости от господина дня, либо первый будет здоровье, второй ресурс будет наша, допустим, недвижимость. Ну, не только недвижимость это наши и недвижимое, и недвижимое имущество, и образование, и семья, и семейные ценности и так далее. Так вот у нас с вами металл приходит на очень низком фазе С. фаза ци восьмерка если для образования даже для недвижимости это в принципе может э -э никак не отразиться на образование так вообще никак не отразится пришел металл идите учиться прекрасно неважно неважно чему чему вы хотели давно вот, учиться хотели выучить язык начинайте хотели выучить астрологию начинаете хотели получить второе высшее образование прекрасно все это можно начать в этом году делать то э, все что касается тела вот здесь э, тело здоровье то как мы смотрим здоровье то здесь конечно такое большое большое предостережение да? то есть мы понимаем что Наше тело приходит в этом периоде, в этот период всего лишь год, но, тем не менее, на низкой фазе ци, То есть оно может болеть, оно, оно, это тело, оно может болеть и, ну, даже как-то пострадать. Кого это касается? Тело мы смотрим следующим образом. Тело – это э, то, что, это, во-первых, наше тело, во-вторых, это наша мама мама для женщин будет такой так пол же одинаковый да то есть однополярная то есть это касается женщин рен для них янск, янская вода то есть для них приходит янский металл это тело а у мужчин мама а соответственно и тело будет другой противоположной полярности и это касается мужчин квей инской воды то есть для них тело, которое пришло на низкой фазе ци геном и является так что дорогие друзья обратите на это внимание что что нужно сделать это не значит что нужно паниковать начинают спрашивать когда я про это начинаю рассказывать начинают спрашивать какую активацию можно сделать как это можно убрать это никак нельзя убрать вы просто знаете про то что да вот такая история будет в этом году в начале года сходите, сделайте э, полный медицинский осмотр, да? то какую-то или хотя бы какую-то диспансеризацию. Э, не пускайте болезни на самотек. То есть, если у вас даже какая-то маленькая простуда начала проявляться, сразу вызывайте врача или идите к врачу, сразу начинайте, э, сразу начинайте активно это все лечить. Потому что для вас в этом году любая даже незначительная простуда. Какой-нибудь насморк может перейти перетекать, перетекать в какие-то хронические и долго играющие заболевания. Вот это, наверное, самое важное, что нужно сообщить людям с господином ⁇ дня воды ⁇ Ну, в общем, все, конечно, не так страшно, кроме того, что нужно обратить внимание на здоровье и уже сделать медицинское обследование. В общем, я уже сказала, что приходят к вам друзья, приходят к вам грабители богатства, которые могут принести достаточно много перемен в жизни, много всего интересного, включая то что могут реализоваться какие-то денежные проекты которые допустим у вас не не получались в одиночку до этого сейчас придут какие-то нужные люди и помогут почему я так уверена про денежные проекты потому что звезда приходит звезда богатства вознаграждение 10 небесных стволов это самая любимая китайская звезда денег она правда приходит к людям с господином дня вода инь как мужчинам так и к женщинам это звезда финансовой удачи финансового благополучия будьте внимательны к событиям жизни не пропустите эту это важное событие эту звезду которая может очень и очень поправить ваше финансовое состояние ну, дорогие друзья что я вам хочу сказать конечно я желаю вам счастья здоровья долголетия конечно я хочу чтобы год был успешный для каждого из вас чтобы все предостережения остались просто предостережениями а все хорошие прогнозы сбылись на 150 процентов Uh, Нажно всегда смотреть, какую сферу жизни несут приходящие uh, годы или периоды. Можно даже месяц, да, можно и день смотреть, ну просто каждый день не такая сильная энергия а вот энергия года она сильная она позволяет нам с вами поменять что-то в жизни в лучшую сторону если мы знаем как если мы знаем что менять и куда идти поэтому ставьте себе цели выполняйте побольше побольше я вам предлагаю ну, я не знаю, веселиться отдыхать устраивать побольше себе праздников потому что все ну, год холодный. Год холодный, отчасти депрессивный может быть. И поэтому вот наше хорошее настроение в, в наших же с вами руках. Будем с вами жить правильно, с, правильно с энергиями, обходиться правильно с энергиями 2020 года. И он, конечно, нам принесет только счастье и благополучие. Успехов вам, дорогие друзья! С вами была Пугачева Наталья.